В Сеуле я остановилась в хостеле под названием Филдстей, что находится на станции Мендон в минуте ходьбы от четвертого выхода метро. Лично для меня Мендон это сердце Сеула, здесь собираются люди всех национальностей. Все туристы обязательно приезжают на Мюндон, ведь большинство из них приезжают сюда именно из-за шопинга. А также именно на мендоне можно отведать корейский стритфуд. Я встретила свою маму из Новосибирска, и мы полетели на остров Чеджу. В центральном городе Чеджу нет метро, и мы на общественном автобусе поехали на пляж. Несмотря на хорошую погоду, почему-то никто не купался. Хотя было множество людей, которые снимали обувь и бродили по берегу. Мы даже заметили знаменитую бабушку водолаза. Стоит отдельно отметить парки в Южной Корее. Парки по своей концепции очень напоминают китайские. Люди приходят сюда побегать, подышать свежим воздухом и позаниматься на тренажерах. Красивая. <сípro> <сípro> Знаешь, на кого похожа на шрека? На острове Чеджу мы жили в городе Чеджу. Поток туристов здесь идет из Китая. Мы жили на туристической улице, на которой живут все китайцы, приезжающие сюда. Мы жили в отеле Трэйли, очень уютный и дешевый отель. От отеля до аэропорта всего 10 минут на такси. Мы снова улетели в Сью. Ждите продолжение нашей истории.